Всем привет! С вами Максим Кузнецов. Сегодня я хочу рассказать про свой недавний лот дорожная техника, каток российского производства 2015 года выпуска в отличном состоянии. Мною был приобретен на публичном предложении за полтора миллиона. Техника находилась в городе Пермь, поэтому осмотр проходил дистанционно. Заказали специалиста, который сделал нам несколько фотографий, произвел видеофиксацию. Мы посмотрели, нам понравилось. И я заявился на период. Был единственным участником торгов. И конкурсный управляющий предложил э, заключить договор купли-продажи. После выигрыша лота доставили технику в город Рязань. После чего произвели некоторые ремонтные работы, э, вложив около 120 тысяч, сейчас техника будет реализовываться на продажу, планируем продать ее примерно за 2 миллиона 400. 000. Если вас интересует данный лот для покупки или для продажи под инвестора, ссылка на объявление будет в описании ниже. Не бойтесь рисковать, зарабатывать на торгах, вступайте в НААП. С вами был Максим Кузнецов, до скорых встреч.